всем привет вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео я вам предлагаю пройти бесплатно airdrop и получить 400 долларов в валюте BS. это новая компания называется она battle steed l в переводе боевой скакун и и и она сейчас за простые действия раздает свою монету и можно получить 400 долларов без вложения для того чтобы получить вот вам нужно скачать APK файл на Android, вот здесь либо же вот через Google игры переходите скачиваете также вот белая бумага там все на английском можете ознакомиться присоединиться сейчас это вот телеграм-канал есть почти 32 тысячи пользователей далее по трафику здесь тоже очень все классно вот за январь месяц почти 12 тысяч пользователей посетили данный аэродроп и это вот колумбия далее россия венесуэла мексика испания то есть русскоязычных людей здесь практически нету что еще из интересного Валюта BS в настоящее время находится в стадии выпуска. Тираж токенов BS составляет 100 миллиардов штук. Как только аэродроп токена BS достигнет 75%, 75 миллиардов токен BS можно будет свободно продать на Binance. Более подробно вы перейдете по ссылке, кому это все интересно, и почитайте на моем сайте. 20 миллионов пользователей уже приняли участие в данном аэрдопе. Торговый инструмент 2000 плюс. 3 миллиона пользователей открыли позиции. 10 миллиардов это каждый день здесь совершаются сделки. 10 тысяч плюс стабильная работа. Ну вот, можете ознакомиться с сайтом. Также вот здесь есть партнеры, Binance, Metamask. И как я ранее сказал, что когда 75% мы пройдем данного аэродропа, данную монету залистить на биржу Binance, и мы сможем ее продать. Есть у них вот, официальный YouTube канал, Telegram и Twitter. И есть вот, вот такая дорожная карта. Так, друзья, давайте сейчас...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 Итак, мы успешно прошли регистрацию, и вот мы в этом кошельке, видео на балансе у меня вот по нулям, чтобы мне получить вот эти 400 долларов. И, и вам тоже пригласительный код будет на моем сайте. В описании под видео вы перейдете, скопируете пригласительный код, далее нажмете здесь вот кнопочку ⁇ Пригласить ⁇ на человечка, нажимаем ее. И здесь введите или просканируйте код приглашения. Вы можете либо же вот остановить видео, просканировать QR-код, и у вас здесь все автоматом ведется. Либо же скопируете мой код приглашения и вставите его вот это поле. Я вот вставляю свой код, который мне дали, и нажимаю связывать. И когда вы это все сделаете... У вас здесь появится баланс вот 400 долларов, 20 тысяч вот этих монет БС. Также здесь вот множество разной другой криптовалюты. Здесь вот есть рынок. Мы можем просматривать курсы. Также есть здесь торговля. Можно здесь торговать, можно здесь хранить криптовалюту. Есть здесь вот партнерская ссылка Ваш вот кошелек вот здесь Личный есть, вы можете сюда перебрасывать Ее СДТ-ТРЦ-20 Трон Также и потом пополнять какие-то там Другие проекты отсюда Ну в общем хранить здесь криптовалюту. Вот здесь будет отображаться ваша команда Здесь есть партнерская Программа Вот здесь будет отображаться ваша команда также вот у нас языки ну и так далее разные соцсети вот такой друзья airdrop почему бы его не пройти он занимает всего-навсего 5 минут и и все мы прошли с вами аэрдроп и у вас на балансе будет вот этих вот 20 тысяч монет которые как пишут будут стоить 400 долларов Кому это все интересно, все полезные ссылки будут в описании. Переходите, проходите данный аэрдроп. Всем желаю вам хорошего дня и всем пока.